Спонсор данного выпуска – Change. Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Мониторинг обменных пунктов bestchange.ru подскажет, как менять деньги с минимальными потерями на комиссиях и времени. Господа и господинки. Ой, дамы, сегодня мы с вами окунемся в мир криптовалюты Призм, обсудим неофициальные новости нашей монеты, а официальные вы с легкостью можете найти на канале продвижения Призм, владельцы которого, собственно, и владеют брендом Призм. Там не любят говорить о проблемах и пропагандируют исключительно положительный фон. Я считаю, что такая риторика не совсем честна и беру на себя роль интернет-тролля, который сам ничего не добился, а только и может, что сидеть, докритиковать. критиковать. Хотя и положительные новости в моем выпуске также присутствуют, и перед началом хочу вам напомнить, что данный контент не создается с целью кого-либо обидеть и в чем-либо обвинить. Да и в принципе все персонажи и события выдуманы, а совпадения с реальностью совершенно случайны. Сообщество призм и правда своеобразная. Нам даже не нужны обещания разработчиков о золотых горах и сладкой жизни. Энтузиасты сами выступают с инициативами внедрения монеты в реальных. Сектор экономики. Мы уже и бензин за призм закупаем, можем порадовать близких портретами выжженными лазером по дереву, а теперь еще и походы в пятерочку можем совершать. Самое главное, что при оплате монетой призм это еще и немного дешевле, хотя не стоит ко всем инициативам относиться с полным доверием. Ни в коем случае не обвиняю данного человека в каких-то преступлениях, а хочу еще раз напомнить, что не надо передавать свои монеты третьим лицам под каким бы то ни было предлогом. В доказательство этому соскамившийся Пул и берест. Его владелец Тимур, обеспокоенный сложной ситуацией вокруг призм, собрал возле себя таких же неравнодушных людей, радиющих за монету. А когда приток лохов остановился, организатор скама снял с себя всю ответственность, свалив неудачи естественно на саму монету призм. Вложения участников естественно никому не вернулись. А в чате пула пошла агитация в другие проекты, понятное дело с целью дальнейшего бритья верующих. В сети уже не первый год ходят слухи о доверчивом сообществе призмачей. Вот и один маркетмейкер поведал нам тайну вокруг первой биржи, на которой появилась монета призм. Действительно, на самом деле так и происходит. На биржах начального уровня толком нет аудитории. Да, хорошо, она есть. Но это аудитория других проектов, да которые там м -м, призм, помните, допустим, монеты. Я помню, был период, когда альфа-бтс, Альфа по-моему, их залистил. Говорили об этом как раз таки в выпуске про скамы и пирамиды. И туда просто полетели все. Почему? Потому что на Альфа-BTC призмская аудитория. Я говорю, ребят, но до вашего проекта этой аудитории где ну, где она, где вы? И теперь у меня складывается впечатление, что своим существованием биржа очень сильно обязана нам, призмачам. Они конечно сильно подняли моё ЧСВ, предложив мне стать амбассадором их площадки, но прими я их предложение, смог бы я озвучить следующее заявление. А мысль такова. Пользуясь случаем, команда BTC Alpha вместо того, чтобы упасть в ноги сообществу призм, наоборот начали нам вредить. Начиная от листинга всякого скама, который, мягко говоря, походит на жалкую пародию первой криптовалюты с парамайнингом, заканчивая созданием пула на самой бирже, изымая участников их монеты с целью манипулирования курса в свою пользу. И после всего вышесказанного задайте себе вопрос, а достойна ли данная биржа нашего присутствия на ней. Также в интервью, отрывок из которого я чуть ранее вам показывал, трейдер рассказал о об одном проекте, который выбрал такую стратегию. У нас есть проект, который полтора года занимается обратным выкупом. Только. То есть он продавал на ICO монеты. Кстати, проект с 2018 или 2019 года. А, да, продавал, соответственно, монета. А сейчас он просто потихонечку их выкупает, выкупает. Ну, это вот человек с знанием дела. На протяжении двух лет он планировал делать обратный выкуп. После чего уже только рост а делается это для того, чтобы как раз таки сконцентрировать у одного участника какое-то существенное количество токенов, в нашем случае у владельца, что в дальнейшем даст ему возможность как раз таки более свободно этим курсом оперировать. Да, совершенно верно, и курсом в первую очередь. конечно. Да. Вы уже догадались, что я хочу к этим словам примерить проект призм, и даже если это не так и майоров ничего не выкупает, то я вижу в лице других участников схожие намерения, ведь эмиссия монеты ограничена, а заявления некоторых специалистов указывают на то, что цену сдерживают искусственно. Кстати, Майоров тоже не сидит на месте. Создатели монеты предложили сообществу завести счет в том самом швейцарском банке. Только вот не для того, чтобы создать ликвидность после того, как они залистят призм, а с целью сбора рефералки. Видимо за то, что ростовщики отказали в листинге. Хотя по заявлениям все вырученные бонусы пойдут на откуп призм. Ну что ж. Ждем отчетов о полученной денежке и откупе монет из биржи. Следующая новость прямиком из CoinMarketCap. A. По версии сервиса криптовалюта PRISM занимает 20 место среди монет на алгоритме Proof of Stake и единственный критерий ранжирующий список лидеров которые я заметил это капитализация. Так что не стоит сильно радоваться, да и конкуренция небольшая. В списке всего 70 монет, но ты можешь поддержать монету на данной площадке всего парой кликов. Во-первых, добавь ее в список избранных, а потом ежедневно ставь положительную оценку. Также лидером команды продвижения была опубликована статистика, смотря на которую мы видим, что одна треть всех монет участвуют в форжинге, а общее количество нот равно почти что 8000. А напоследок познакомлю вас с новым пользователем криптовалюты призм. Что такое криптовалюта? Да? Криптовалюта это уничтожение монополий на деньги. Государственные монополии. Вот что такое криптовалюта. То есть это элемент народовластия. Безусловно. У которого более 100 тысяч подписчиков на YouTube. Вот вам еще один пример, как можно и задонатить любимому блогеру, и заодно прорекламировать любимую криптовалюту. И хочу еще вот сказать... Что у нас есть криптокошелек призм под описанием, там ссылка на этот криптокошелек. Хочу сказать спасибо человеку, который вчера прислал нам на донат на этот кошелек средства. Да, большое спасибо этому человеку. Еще раз напоминаю, что есть такой кошелек призм, что это криптовалюта. Хочу таким образом прорекламировать этот кошелек, потому что, ну, в общем-то, там... Трудятся приличные люди, судя по всему. Спасибо вам. У меня все.